Друзья, всех приветствую, меня зовут Сергей, у вы попали Гай. В этом видео мы с вами разберем локальную картину биткоина. В прошлых видео мы недавних разбирали в основном глобальную картину, и сегодня мы углубимся в локальную картину. Посмотрим, что у нас происходит. Итак, друзья, а происходит у нас достаточно хорошая ситуация для биткоина. В прошлых видео мы с вами говорили о том, что уровень поддержки 40-42 тысячи является крайне хорошим и крайне сильным уровнем. И то, что нам нужно пересмотреть наш анализ, если мы уйдем и закрепимся ниже уровня 40 тысяч. В итоге, друзья, здесь у нас образовалось 3 отскока, то есть 3 локальных дна. И после трех отскоков цена обычно уже далее идет на смену тренда, то есть уровень у нас удержался. Также мы предполагали вот такое вот движение. Движение вверх, коррекционное движение вниз. Правда, я не предполагал, что коррекционное движение будет настолько мощным, но тем не менее далее мы предполагаем вот этого вот движения вверх. Мы видим здесь образование фигуры технического анализа двойное дно после краткосрочного тренда на понижение. То есть вот у нас первое дно и вот второе дно. А сверху находится локальная область сопротивления и фигура будет завершенной только в тот момент, когда данная область сопротивления у нас пробьется. То есть нам нужно дождаться пробития Данной области сопротивления, чтобы рассматривать а, дальнейшее повышение с большей вероятностью Также мы видим, что у данного двойного дна, предполагаемого, присутствует повышение минимумов Что является, опять же, хорошей ситуацией для образования двойного дна То есть а, повышение минимума дает нам большую вероятность для ее, его отработки В целом, в данном диапазоне, в локальном, у нас превладают покупатели а, Давайте я объясню почему Начнем мы, пожалуй, с недельного таймфрейма Смотрите, друзья все это я скрою, чтобы было более понятно, более видно. Мы видим э, достаточно хороший краткосрочный тренд на повышение. И здесь э, мы видим отскок. Обратите внимание на этот отскок, друзья. Здесь мы видим некое поглощение медвежьей свечой. Но, друзья, э, само поглощение указывает на силу продавцов в данном месте и движение вниз, то есть смену тренда. Но э, сама свеча медвежья образовалась с большой тенью снизу. То есть это говорит о неуверенности продавцов. Далее, друзья, мы видим образование неопределенной свечи. То есть равновесие между покупателями и продавцами. Потом движение вниз. Но опять же, медвежья свеча образовалась с большой тенью снизу на 50% от свечи. Все эти движения в целом. Весь этот свечной анализ нам говорит о том, что селенок у продавцов маловато. И покупатели удерживают инициативу и не дают цене пройти дальше вниз. То есть по данным теням мы видим неуверенность продавцов. И покупатели удерживают свое преимущество на уровне 40 тысяч. На дневном тайфрейме мы также видим небольшое преобладание покупателей в виде данной свечи поглощения. Смотрите, здесь у нас был дамп по новостному фону, но тем не менее даже этот дамп у нас откатился на 50%. Образовала свеча с большой тенью снизу на 50% от самой этой свечи. И далее мы видим а, свечу с длинной тенью снизу. Но опять же присутствует также тень сверху, что говорит о пока что неуверенности. Присутствует у нас легкое продавление покупателей в данном диапазоне. И на H4 мы явно видим, что у цены не хватает силенок идти дальше. Поскольку, например, у нас здесь есть Данная формация сейчас просто с огромной тенью снизу, то есть мы дошли до уровня 40 тысяч и моментально отскочили. Далее, даже под влиянием дампа, даже под влиянием новостного фона из Китая, здесь, в данном месте, сама по себе данная формация, если не учитывать условия, указывает на понижение, поскольку это паттерн поглощения. Но я напоминаю условия, нам важные условия, и чтобы цене идти, цене нужно место. А здесь мы видим, что цена у нас уперлась в уровень, а поддержки 40 тысяч. И если бы данный уровень поддержки был бы слабым, то вот здесь вот мы бы уже его пробили. Но именно в данном месте мы видим а, такой небольшой памп биткоина и дальнейшее движение вверх. Опять же, это все сводится к тому, что покупатели здесь хорошо удерживают инициативу и не дают цене пройти дальше, ниже уровня 40 тысяч. То есть уровень 40 тысяч является для цены крайне хорошим уровнем поддержки. А теперь нам нужно дождаться движения к данной локальной области сопротивления и, естественно, пробитие данной области. Когда фигура будет завершенной, и мы с вами можем стремиться далее на повышение. Тем не менее, если мы подойдем вновь к уровню поддержки, то это будет уже нехорошим знаком, поскольку чем чаще цена тестирует уровень, тем выше вероятность пробития. То есть, если мы вновь подойдем сюда, вот, то мы можем пробиться с большей вероятностью, чем вот здесь. Вот. Сейчас нам нужно увидеть данное движение, чтобы картина была максимально бычей. То есть движение вверх, и вот так вот движение до предыдущего локального максимума. И, друзья, напоминаю про тайминги, о которых я говорил в прошлом видео. Мы с вами нашли определенную закономерность в циклах биткоина. То есть всегда данные движения повторялись по истории. Мы с вами это нашли. И, например, в июле, в июле перед пятой финальной волной роста всегда происходил импульс на повышение. Далее, в сентябре всегда происходила коррекция перед пятой волной роста, и уже к середине октября примерно мы с вами восстанавливались, восстанавливались и шли прибывать данный локальный максимум, с которого началась коррекция. То есть времени у нас еще предостаточно. И обязательно посмотрите прошлое видео, кто еще не посмотрел, оставлю это видео в подсказках. Там вы будете приятно удивлены теми совпадениями, которые мы с вами нашли. Тайминги просто идеально соблюдаются каждый бычий рынок. Друзья, прояснила я вам картину биткоина. Пишите в комментариях свое мнение, свое видение насчет данной картины, пишите вашу обратную связь, я абсолютно все комментарии читаю, и мне будет интересно посмотреть ваше мнение. Подписывайтесь на канал, если еще не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пускать следующие полезные для вас видео, друзья. кстати это видео палец вверх, если видео было полезным и информативным. Всем желаю всего лучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока!